Всем привет! Сегодня у нас джинсы. Вот приехали с Китая. Приезжают они, значит, ну, в такой упаковочке я уже открыл. Сейчас вместе с вами посмотрим. Что же это такое? Так, ну, вот такие джинсы. Adidas. Даже Adidas. Ну довольно-таки миленькие. Так, цена вопроса значит их не 1663 рубля, ну 1700. Сейчас давайте вместе посмотрим. Стоит такое брать? Ух ёб парасытая. Это ж надо такие желтые пуговки. Ну может быть кому-то нравится. Заказывал я для себя, ну, не знаю, что-то как-то не очень понятственно. Так, давайте сейчас разложим. Сол... Солнышко мешает, ладно. Так, ну вот, вот такие джинсы. Ну, в принципе-то и совсем и неплохие. Единственное, конечно, вот эти цветастые пуговки и вот такая вот красота. Непонятно, зачем. Джинса плотно, класс. Так, что у нас внутри? Ну, сшито, скажем так, добротненько. Мюль, мюльки всякие там, дизель, адидас. Так, что сзади у нас? По поводу размеров. Размер выбрать вообще проблем не состояло. подошли как влитые. Ну, единственное, да, вот эти моменты какие-то. Совсем непонятно, зачем, для чего это. Ну, ну ладно. Так, про размер. Ну, по таблице определить вообще проблем нет. У себя померить там рулеткой, я не знаю, там каким-нибудь этим веревкой там что-то измерить. Вообще без проблем. Продавец шикарнейший. Трек номер отслеживался. Так что продавца советую. Кому, конечно, такие джинсы цвет, фактура нравится, конечно, надо заказывать у этого продавца. Ссылку я в конце видео отправлю. Ну вот. Вот такие джинсики. В принципе, очень неплохие, так что советую заказать тем более что за 1700 я думаю ну хорошая хорошая будет покупка единственное конечно внимательно смотрите таблицу размеров меряйте себя я даже заказал на один размер побольше о чем даже сожалею можно было и один в один по ихней таблице брать. Ну вот. Смотрите другие видео. Всем пока.